здравствуйте дорогие друзья с вами тюняев владимир николаевич сегодня вы посмотрите очень интересный ролик темы дирека о 10 причинах которые говорят что надо есть мясо подписывайтесь на наш канал и тема начнет человеку нужен белок наши предки ели мясо мужик должен есть мясо человек это хищник дорогие друзья сегодня рассмотрим 10 аргументов в пользу поедания животных с вами тема подписывайтесь на канал Понеслась. Итак, первое. Человеку нужен белок. В целом, да, человеку нужен белок. Например, наука протоомика насчитывает миллионы различных белков в организме человека. Так, о каком конкретно идет речь? И почему он должен именно быть животным? Первый вопрос, который я всегда задаю защитникам данной догмы. Это можете ли вы самостоятельно прямо сейчас дать определение слову «белок». Понимаете вообще, что это такое, для чего нужно? А если нет, то почему так уверены, что вам нужно? То определение, чему, вы даже не знаете. А самое важное, откуда эта информация в вашей голове? Наибольшей популярностью у врачей пользуются сигареты Camel. Много лет табачные компании утверждали, что курение не вызывает рак. Проплаченные ими исследователи выпускали один отчет за другим, чтобы сильнее запутать общественность. Все те же приемы теперь используют воротилы пищевого бизнеса. Перед нами представитель Национальной ассоциации скотоводов. Они платят так называемым экспертам. Я сертифицированный диетолог, специалист по питанию, плюс к тому же я мать. Чтобы те еще больше все запутывали. С их подачи у людей возникает мысль, что здесь не все так однозначно. Сейчас попробую объяснить простыми словами. Белок — это вид органического соединения, полимер состоящий из аминокислот, мономеров. Аминокислота это тоже органическое соединение, состоящее в свою очередь из амина и карбоксильной группы. И так дальше можно проваливаться вглубь, дальше, дальше, дальше, дальше. На данном этапе нам важно понимать, что белок это цепочка из аминокислот. Организму как раз нужны вот эти самые аминокислоты, из которых он соберет себе нужные белки. В зависимости от последовательности выстроенной цепочки аминокислот, мы получаем определенный вид белка, будь то фермент, гормон, транспортный белок и так далее. То есть наша задача дать своему организму материал для строительства, а не предоставлять ему готовые структуры, которые он будет разбирать до аминокислот, а потом из этих аминокислот заново собирать нужные белки. Разница между куском мяса и картошкой Состоит в том, что в первом случае вы получаете все нужные аминокислоты разом. А картошки можно добавить тот же баклажан, морковку и вот он ваш full хаус. Но помимо аминокислот, животные белки несут себе такой малоприятный бонус. Попадая в организм человека, они запускают реакцию антиген-антитела. Человеческий иммунитет воспринимает чужую плоть как патогенный организм и начинает атаку. Результатом этого процесса является продуцирование побочных образований в организме, кадаверина, то есть трупного яда, гноя и сли. Все вот эти вот реакции резко понижают уровень pH или кислотно-щелочного равновесия в организме человека и впоследствии приводят к всевозможным заболеваниям. Все это не мои домыслы, это факты, проверенные учеными, биологами, натуропатами, йогинами и так далее. В конце концов, даже ВОЗ признала мясо канцерогеном и поставила его в один ряд по токсичности наряду с а асбестом и углекислым газом. Аминокислоты, как и сформированные белки, можно получать полноценно в нужном объеме из растительной пищи. Без дополнительных вот этих бонусов в виде трупных ядов и прочих гадостей. Второе. Наши предки ели мясо. Ну, вот здесь меня смущает всегда вот это социальное лицемерие. Почему мы, люди 21 века, постоянно ссылаемся на опыт людей, которые жили и выглядели вот так? Почему мы не живем в пещере? Почему мы не разводим огонь палочкой? Мы поменяли все аспекты такого образа жизни, но всылаемся на их опыт поедания животных, даже не задумываясь, правильно это было, неправильно, и вообще, было ли это на самом деле. Если вы фанат школьной программы и считаете все, что там дают, стопроцентная истина, не знаю тогда. Когда мы представляем себе питание первобытных людей, вполне логично предположить мясо, однако роль растительной пищи была больше. Просто от нее в ископаемых слоях остается меньше следов. В отличие от животной, растительная пища была под рукой всегда. Новые раскопки палеолитических стоянок уже дали богатый материал о том, какие растения ели древние люди. Последние технологии, с помощью которых были в частности изучены кости гладиаторов, позволили ученым лучше изучить кости, зубы и инструменты первобытных людей и установить, что они питались в основном растительной пищей. Лично я в своих изысканиях пришел к тому, что дарвинская теория не просто ошибка, но ложь. Если ссылаться на славянскую традицию, поедание животных имело место на определенном этапе исторических событий, вынужденное. Это было во время Великого похолодания 13 тысяч лет назад. Библия, шестой день творения. «И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, как есть на всей земле».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 сугубо материалистическому. Постоянно потребляя животные коды, человек меняет и свой энергоинформационный фон с человеческого на животный. Третье. Человек. Хищник от природы. Хищник ловит живую добычу, а это скорее падальщик. Но ну, давайте посмотрим. У плодоядных зубы плоские, что отлично подходит для пережевывания растений, тогда как у всеядных они заострены как раз для тщательного измельчения плоти. Челюсти плодоядных двигаются во всех направлениях, у всеядных только вверх и вниз. Желудочный сок в всеядных более кислотный как раз для переваривания мяса. Доктор медицинских наук Милтон Миллс в своей статье подробнейшим образом рассматривает строение организма функционал органов и систем плодоядных, плотоядных, травоядных. Статью прикреплю в ссылочке к описанию данного видео. Структуры и системы человека не заточены ни под термообработанную пищу, тем более, не под животную пищу. Возьмите хотя бы для примера, проведите сами опыт. Возьмите Куру-гриль, накидайте туда майонез, сыр рыбу все это перемолите в блендере поставьте в баночку на окно под солнечные лучи но желательно чтобы температура была 37 градусов именно такая температура в кишечнике человека пускай на последний денечек, потом откройте и понюхайте Тут прекрасный запах плоть сгниет и попросту будет источать вонь то же самое происходит в кишечниках наших организмов потому что ни длина ни структура кишечника не предназначены для такой пищи Ни в генах ни в анатомии ни в физиологии человека не заложено на никаких специфических признаков чисто плотоядных животных. А вот признаков растительноядных животных у нас немало. Более длинный, чем у плотоядных, желудочно-кишечный тракт приспособлен под переваривание ряда растений, что усваиваются дольше мяса. Если вам приходится пользоваться освежителем в туалете, это говорит о том, что у вас в кишечниках происходит процессы брожения и гниения. Человек не должен вонять. Причем это касается и запаха пота, и запаха изо рта, и прочих неприятных запахов. Способность переваривать мясо, не делает человека хищником. Например, француз Мишель Латито ел кровати, велосипеды и даже сожрал самолет. Но это не значит, что человек железоядный. Это просто значит, что его организм может терпеть издевательства над собой до определенной меры и до определенного времени. А вот потом, к сожалению... Четвертое. Растения тоже живые, им больно, они страдают, давайте их перестанем есть. Давайте! Лютер Бербанк, американский селекционер и садовод 19 века, за 55 лет своей деятельности провел множество исследований, подтверждающих факт осознанности растений. Про то, что растения чувствуют боль, это конечно же бред, у растений нет нервной системы, как у человека, поэтому они не чувствуют боль. Тем не менее, исследования, проведенные Бербанком, основанные на снятии частотных характеристик, позволяют заключить, что Растения чувствуют опасность, тревогу и страх, и напротив, они понимают, когда за ними ухаживают и относятся к ним с добром и любовью. Аналогично американцу в своих исследованиях то же самое подтвердил индийский ученый, ботаник и изобретатель Джагадиш Чандра Боше. Лично я на сегодня придерживаюсь такой позиции, что единственная пища для человека это плоды, содержащие косточки, то есть косточки. Любое растение оно отторгает плод, защищая семя. Человек выбрасывает семя, продолжая рот растения, съедает плод. То не носит самому растению ни вреда. Как к этому прийти, это отдельная большая тема. Но в итоге именно животноводство является главной причиной загрязнения экологии и уничтожения тех же самых... Растений. Ежесекундно исчезает 0,4 гектара тропического леса. Главная причина пастбища и выращивание кормов для животноводства. Это как одно футбольное поле в секунду. Без мяса не будет сил. Мужик. Должен есть мясо. В бодибилдинге есть такое понятие, называемое сушка. Так когда спортсмен для того, чтобы сжечь подкожный жир, отказывается на определенный период времени от потребления углеводов и кушает одни белки. И простыми словами, он убирает крупы, картофель, сладости, мучное и так далее, и употребляет вареную рыбку, вареную курочку. Организму проще всего генерить энергию из поступающих углеводов. Спросите любого бодибилдера, каково тренироваться с железом исключительно на белку то есть нам мясе это постоянное ощущение слабости упадете просто-напросто ну и к слову вот некоторые веганы дохляки в том числе бодибилдеры пауэрлифтеры бойцы и различные спортсмены Шестое. отказ от мяса ухудшает здоровье при переходе на растительный вид питания особенно если это сыроедение люди бывают ссылаются на свой или чужой неудачный опыт при переходах Организм может испытывать некоторые дефициты, так как проходит трансформация, человек может чувствовать усталость, слабость, это все временно. Причин здесь несколько. Это может быть, например, запущенная организмом чистка, реакция патогена микрофлоры, перестройка биохимических процессов. Еще раз повторюсь, это все временно. Далее организм, наоборот, начинает высвобождать энергию. Для сравнения, животные белки состоят из цепочек аминокислот, в которых десятки миллионов этих аминокислот. То есть это сверхвысокомолекулярные белки с белками растений там около двух миллионов аминокислот цепочки кпд больше так как энергозатрат меньше часто такое бывает что человек переходит на новый вид питания и не соблюдает вот эти правила перехода и портит свое здоровье причин там может быть масса это может быть сильная зашлаковка организма на момент перехода могут быть локальные закисления это может быть неготовность тела психики особенность внутреннего строения органов для перехода на другой тип питания существуют определенные правила которые нужно соблюдать человек их не соблюдает портит здоровье вплоть до летальных исходов в итоге человек получает собственный негативный опыт или смотрит на других и делает вывод что веганство растительное питание не для всех а для каких-то там отдельных людей часто говорят о том что у тех, кто придерживается растительного питания, находятся недостатки нутриентов в организме. Такое бывает, если человек опять же неграмотно балансирует свой рацион питания, не восполняет дефициты. Но справедливости ради стоит проверить те же самые показатели у плотоядных. Я уверен, там дефицитов не меньше. Седьмое. Мой дед ел мясо и дожил до 100 лет. Но здесь стоит уточнить объем и качество съедаемого. Сегодня животные проживают в полнейшей антисанитарии. Допускается содержание животных в их собственных отходах, по соседству с их болеющими собратьями и даже рядом с умершими. Зачастую это все в одной клетке. В этой грязи бактерии быстро распространяются и у животных формируется устойчивость к антибиотикам. А дальше по цепочке это передается человеку. Когда животных содержат в такой тесноте, создаются идеальные условия для зарождения и распространения вирусов, поражающих затем человека. В 88% проверенных образцов свинины, 90% говяжьего фарша и 95% куриной грудки содержатся фекальные бактерии. Такую пищу нельзя назвать здоровой. Ведь помимо бактерий в ней содержатся гнойные массы. Вы видите эти абсцессы. Нарывы под кожей. Обычно их вскрывают до переработки, давая гною вытечь. Иногда при глубоком расположении очагов их обнаруживают инспекторы на заводе, но и тогда никто не бракует тушу, нарыв также вскрывают и гной растекается вокруг. К ним в пищу добавляют антибиотики, гормоны, всевозможные стимуляторы. В мясе содержатся остатки антибиотиков, а также остатки прочих антимикробных лекарств. В мясе остается рактопамин, кормовая добавка для увеличения массы и различные гормональные препараты. Это уже четыре вида препаратов, которые запросто могут сочетаться в одном куске мяса. При забое животного Всегда у них кровь выбрасывается огромное количество кортизола. Это гормон стресса, который мясоед точно так же поедает с куском этого мяса. Бывает такое также, что мясо вымачивается в уксусе, накачивается соленой водой. Я уже не говорю про производство колбас, куда идут все возможные рога, копыта, хвосты и прочее-прочее. Сегодня стало нормой съесть на завтрак бутерброды с колбасой, на обед стейка, а на ужин котлеты. Вот и сопоставьте качество и объем потребляемого Мясного продукта. И во-вторых, здоровье это комплексная вещь, которая состоит не только из поедания, не поедания мяса. В условиях современного мира, я вас уверяю, не стоит пытаться конкурировать с образом жизни наших дедов. Я уверен, мы сегодня проиграем. Восьмой пункт. Ты не врач, чтобы так рассуждать. Исследование в масштабе страны показало, что наибольшей популярностью у врачей пользуются сигареты камел. Мне жаль, что сегодня люди начали рассуждать в критериях, что можно доверять только тому, у кого есть халат и бумажка. То, о чем я говорю, написано в школьных учебниках, поэтому достаточно быть всего лишь школьником, а не врачом. В восьмом классе проходит распад белков до аминокислот. Лично я общался с тремя разными врачами на тему растительного питания, и никто из них не смог дать ответы на самые простейшие вопросы. Вопросы, но эти ответы я и без них уже тогда знал. Друзья, если вы видите какую-то пользу в моих видео, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, отправляйте видео друзьям. Девятое. веганы едят одну траву но это вообще бред веганский стейк веганские сосиски веганский йогурт веганское мороженое и так далее и тому бесподобным или альтернативы молоку например кокосовое соевое миндальное рисовое и так далее сегодня в мире уже нереальное количество кафешек веганских вегетарианских и те кто говорит о том что веганское питание невкусно или что веган едят одну траву ну просто вообще не в теме вопроса либо не пробуются эту кухню ну в целом здесь вообще обсуждать нечего это надо попробовать и только тогда потом говорить з забота десятый пункт что же тогда есть якутам африканским племенам и там, где ничего не растет. Ну, или я перефразирую. То есть, если где-то не растет дерево, а можно поймать только рыбу, то веганское питание ложно, неправильно, и мы пойдем купим себе бигмак. На сегодняшний день на Земле существуют племена, которые до сих пор едят людей. Может, тогда и это правильно, и стоит уподобляться им. В целом, человечина... По составу нутриентов и по качеству больше подходит человеку, чем животное мясо. Но если серьезно, далеко не все места на земле подходят для проживания людей сегодня. И не значит, что выбранный в свое время ареал для этого проживания гармоничен и на нем вообще можно жить. Ну а про количество и качество потребляемых продуктов даже в этих ареалах мы уже говорили. Мы живем во время... Откровенного невежества, лицемерия, когда человек может нести тотальнейший бред, оправдывая свои хотелки вот так вот на лету, в угоду своему желудку, пристрастием, невзирая ни на какой здравый смысл и, по сути, творя полнейший трэш. Я люблю, люблю животных. Поэтому that's, that's я работаю в мясном бизнесе. Это то, что большая часть общества должна увидеть. То, что это упаковка мяса, это живое существо. Живое существо, которое дышит, которое... Да, это тяжело, но, как Донига сказала ранее, мы делаем это, потому что любим их. Сюда же относится самая популярная фраза, как бы оправдательная. Животных специально выращивают для того, чтобы их есть. Вы когда-нибудь вдумывались в эту фразу? А самое главное, в те процессы, которые она объясняет. Про этику и отношение к животным мы поговорим как-нибудь в другой раз. А пока ознакомьтесь со списком литературы и фильмов касательно данной темы, данного ролика. На этом все. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. С вами был Тема. До новых встреч.